Если бы вы знали цену своего спасения, вы бы никогда не играли во все эти церковные игры. Вы бы никогда не доказывали друг другу свою правоту, но вы бы посвятили всю свою жизнь тому, чтобы исполнить волю Отца нашего Небесного. Вы бы были заняты Царством Божьим и исполнением воли Божьей, а не своей, а не своего какого-то грандиозного ума и своих знаний нет. Вы бы не были заняты собой и своими доводами и догадками. Вы бы посвятили всю свою жизнь и отдали бы ее Иисусу Христу, Который силен вас спасти, а также слушающих вас. Посвятите свою жизнь Иисусу Христу, живите исполняя волю Его, а не свою. И да благословит вас Господь наш. Иисус.